Какие последствия ждут предпринимателя, который попал в кассовый разрыв? Меня зовут Николай Ившин, ты на канале Финансы предпринимателя, я руководитель агентства финансовых директоров. Обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик. Пиши про свою ситуацию в комментарии. Мы обязательно ее разберем либо на личной консультации, либо в новом видео. Так что, жду твой комментарий. А сейчас поехали! Итак, последствия, которые ждут предпринимателя, который попал в кассовый разрыв. Кассовый разрыв ⁇ это твоя неплатежеспособность. Например, если переводить на физическое лицо, я взял потребительский кредит на автомобиль и пропускаю платежи. Или делаю их не вовремя, или делаю их с задержкой, или не делаю их вообще куда-то пропал. То есть из разряда клиента у банка я попадаю в разряд не клиента. То есть человек, который либо пытается... Первое, обмануть систему, это мошенник. То есть с ним вообще как бы другой разговор но это вплоть до уголовного преследования второй момент за ним надо гоняться чтобы забрать автомобиль продать его с молотка либо это банкрот что тоже неприятно но законно и что нужно с ним делать определенные процедуры то есть разряд нормального человека ты попадаешь в какой-то разряд который ну, ниже нормы Нормальный! Нормальный! который оказывает твою неплатежеспособность. То же самое происходит с предпринимателем, когда вы не отдаете деньги за аренду, то есть из-за разряда нормального клиента, нормального арендатора, вы попадаете в какого-то такого человека и если будет возможность вас заменить, вас заменят. То же самое касается наших сотрудников, когда мы задерживаем им заработную плату, а для сотрудника стабильность это самое важное, что можно обеспечить. Он э -э, думает, что вы ну, неблагодонежный и что вас ну как бы желательно при прочих равных заменить. Или он думает, что у компании все плохо, либо с руководителем что-то не так. Но, в общем, думают не те мысли, которые нужны для эффективности твоей компании. То же самое с клиентами, то же самое с поставщиками. С клиентами тоже опасно тогда, когда клиенты боятся вам отдать предоплату своей неплатежеспособностью, а это и есть кассовый разрыв, вы показываете, что с вами что-то не так. Тем самым мы закупориваем кровеносную систему организма да, ну, в виде денег в нашей организации, то есть, деньги перестают легко попадать в нашу организацию и платить всем, как бы оставляя профит, который нам нужен. Ну, сами понимаете, чем больше транзакций входящих, тем быстрее распределение, тем больше у нас прибыли. То есть, нам вообще нужно очень много транзакций запустить, а чтобы у нас было масштабирование, прибыль становилась больше, больше, больше. Как распределять деньги, как не попадать в кассовый разрыв, мы подробно рассматриваем на моем YouTube-канале. Прямо смотрим это с клиентами, рассматриваем разные вариации управления учета ставь лайк этому видео подписывайся на канал ставь колокольчик пиши может какой-то свой запрос мы обязательно его разберем либо на персональной консультации либо рассмотрим его в следующих видео мы подготовили для тебя файл движения денежных средств прямо в описании к этому видео скачивай его пиши по нему какие-то вопросы если они у тебя появятся а сейчас приходи на мой канал смотри там очень много полезного видео как не попасть в кассу разрыв и как выстроить управление финансами именно в твоей организации